Добрый день, друзья. Да, мои коллеги все верно сказали. Меня зовут Артем Беспалов, и я поднял, наверное, для себя очень насущную тему такую. Это 15 минут про миссию Розетта и комета Чуримова-Герасименко. Но для того, чтобы плавно перейти к этой теме, нужно вообще понять, что такое кометы, потому что... Комета – это, наверное, такое единственное небесное тело, которое, вокруг которого витает огромное количество мифов, каких-то сказаний, там, историй. Например, в средние века люди считали, что если они увидели комету, то это плохой знак, то есть будет не урожай обязательно. В современном мире, наоборот, считается, что если ты увидел комету, то это вроде как падающая звезда, ну и там, тебе будет сопутствовать удача, надо там загадать желание. Вот, а для того, чтобы больше погрузиться, но обычно, что люди думают, когда э, видят комету, что это некий шарик такой, и вокруг него вот такой хвостик есть, вот, э, э, и в общем-то все, на самом деле комета это вовсе не шар, выглядит она вот так, то есть можно отметить, что она стоит э, из двух частей, то есть вот одна побольше, одна поменьше, и между ними вот такая вот шейка, которая соединяет, то есть, наверное, самая нестандартная форма небесного тела вообще из всех, Шейка появляется во время вращения, то есть комета, в отличие от других небесных тел, очень с большой скоростью вращается вокруг своей оси. Таким образом, у нее идет нагрев примерно посередине, и это место уменьшается в диаметре. Точно так же комета и гибнет, да? то есть в момент, когда шейка становится слишком тонкой, она разламывается и превращается уже в две кометы. Очень важно понять также, откуда берутся кометы. Кометы приходят к нам из-за пределов Солнечной системы. Вокруг, точнее рядом Солнечной системы, как раз есть такое облако, называется облако Уорта, И там рождаются кометы. Там рождаются кометы, которые как раз приходят в Солнечную систему. Чтобы вы понимали, что это за облако такое, Дело в том, что есть, ну, считается, да, что после Большого взрыва было некое звездное вещество, некое космическое вещество, из которого потом образовались все звезды и все планеты. Однако часть вещества осталась невостребованной, и она как раз образовала такие облака, которые потом рождают ядра комет, и эти кометы прилетают к нам. Именно это, наверное, и является самой важной частью и самой интересной частью. Это то, что кометы состоят вот из такого первородного вещества, и если изучить кометы, то мы поймем, как вообще Вселенная образовалась. Ну, наверное, самая известная комета, которая есть, это комета Галия, она приходит к нам раз в 75 лет, и она вообще считалась, что это самая частая комета, которая приходит в Солнечную систему, но на самом деле это оказалось не так. Это советские ученые Клим Чурюмов и Светлана Герасименко, которые в 1967 году из Киевского университета поехали в командировку в Казахстан работать в обсерваторию. И там они наблюдали за движением солнечных тел, космических тел в Солнечной системе. И случайно увидели некий объект, который сначала им показался дефектом оптики, они отправили эту информацию в Европейское космическое агентство, которое потом подтвердило, что э, это является кометой. Э, причем э, самое интересное в этой комете это то, что э, период обращения вокруг Солнца этой кометы 7,5 лет. То есть на момент открытия это являлось э, ну, самой быстро обращаемой кометой вообще, которую, о которой знало человечество. Теперь, собственно, мы перейдем непосредственно к миссии Розетта. Интересно, появление названия Розетта. Аппарат назван в честь камня Розетта, который... Вот тут вот нарисован, не смогу показать. А, дело в том, что этот камень а, нашли французы во время экспедиции Наполеона в Египет. И там написано хвалебную оду очередному фараону, который входил на престол. И она написана на трех языках. То есть первый язык – это а, древнегреческий язык. Второй язык – это а, древнеегипетский язык. И третий язык – это древнеегипетский язык, который в виде иероглифов оформлен. Таким образом, как раз эти иероглифы удалось расшифровать благодаря этому камню. А, вот так выглядит а, уже на орбите миссия розет то есть здесь сразу можно понять, что есть определенная антенна, есть солнечные батареи и также есть спускаемый модуль, который называется филы. Это знаменитый уже теперь ученый Ник Тейлор. Обратите внимание на его рубашку, там нарисованы разные девушки. Именно из-за этой рубашки разразился, наверное, самый громкий скандал, который в космонавтике произошел. На него напали феминистки и назвали его сексистом из-за того, что вот он в такой рубашке давал интервью. Но это не делает его менее великим. Так или иначе, в 2004 году с космодрома во французской Гвиане миссия Розетта стартовала, и долгое время она ходил из пячки. То есть аппарат вращался вокруг Земли и вокруг Солнца. Он делал в течение 8 лет, и только после этого он вышел на орбиту кометы. За это время было сделано множество фотографий. Вообще, эта миссия уникальна еще хотя бы потому, что э, онлайн за ней можно было наблюдать в Ютубе. То есть, там настолько технологии прошли уже на тот момент. Вот э, э, можно наблюдать там кучу фотографий в интернете, как, допустим, аппарат мимо Марса проходит или как мимо астероидов проходит. Э, так или иначе, в 2014 году Аппарат Розетта поравнялся с кометой и вышел на его орбиту. Таким образом показано торможение аппарата вокруг кометы. Сразу после этого начался спуск зонда Филы на поверхность кометы. Причем интересен тот факт, что так как все это находилось в движении, предполагалось, что аппарат будет спускаться очень быстро, и при этом есть вероятность того, что так как комета движется, он отскочит куда-то ученые придумали несколько инструментов которые могли бы это избежать во первых это прижимной двигатель который должен был сработать э, в момент приземления он должен был прижать аппарат к поверхности после этого должен был сработать гарпун который был снизу он должен был воткнуться в поверхность кометы и не дать э, ему куда-то отлететь и уже после этого когда гарпун э, подтянул аппарат э, к поверхности должны были сработать титановые буры которые были вот на ну, может сказать это лапки э -э и ну, э плотно как бы, соединить аппарат. К сожалению э этим планом не суждено было реализоваться это связано с тем, что отказало вообще все, что только можно то есть прижимной двигатель не сработал. Гарпун, он вонзился в поверхность, но отлетел, и таким образом аппарат Филы проделал по поверхности большой путь, то есть, в общем-то, как рассчитывали ученые, так вот все и произошло. То есть он несколько раз подскочил и в итоге свалился в падину, и, к сожалению для всех любителей космонавтики, он свалился в падину, в которую не проникал солнечный свет. Таким образом, э, аккумуляторов э, филы хватило на два часа передачи данных, и после этого было принято решение э, запустить его в спящий режим, чтобы он ну, не разрядился, и попытаться его разбудить, когда комета ближе подойдет к Солнцу. Но, к сожалению, э, ничего не вышло. В 2015 году э, филы попытались разбудить, и это даже получилось Однако из-за того, что на такие низкие температуры аппарат не был рассчитан, а система обогрева не работала из-за отсутствия энергии, аппарат проработал еще буквально 15 минут, передал на землю фотографии с поверхности. К сожалению, аппаратура испортилась. В общем, насладиться мы ими не можем сейчас. Вот. И было решено отключить филы. То есть вот он так и остался на поверхностях. За время миссии розата было сделано огромное количество фотографий больше чем когда бы то ни было в разных ракурсах много фотографий в разрешении 4к то есть на тот момент на момент 2004 года отправляла самая наверное новейшая техника, которая только возможна и в первую очередь там эта техника видео и фотофиксации. Комета в цифрах поражает, аппарат в цифрах поражает, потому что за все время миссии было преодолено 8 миллиардов километров. Это больше, чем любой управляемый аппарат за все время. Было также передано практически 15 тысяч снимков и 200 с лишним гигабайт информации. К сожалению, так случилось, что в 2016 году розетта начала выходить из строя. Это связано с тем, что в ресурс аппарата исчерпался. И э, было принято решение посадить аппарат на поверхность кометы. И это случилось вот совсем недавно 30 сентября 2016 года. Поэтому в общем то я хочу как и все любители космоса сказать до свидания розета и спасибо за то, что мы на еще один шаг приблизились к э, разгадке э, загадок вселенной. Отличаются кометы от астероидов? Ну, отличаются они принципиально. Астероид — это просто кусок камня и руды, которые там просто куртируют. И вообще-то То есть Поэтому ничего интересного в этом нет. По крайней мере, я не вижу. Комета, ну, я уже говорил, она состоит из космического вещества. И именно этим она была цена для исследования. Кстати, важный вопрос, забыл об этом упомянуть, это что в итоге получилось по этому исследованию. И все получилось прозаично. Дело в том, что планировалось бурить поверхность кометы титановыми бурами с алмазным напылением. То есть, в общем-то, это самый прочный металл, который на Земле на данный момент есть. И ничего не получилось, то есть буры сломались по поверхность кометы, поэтому, в общем-то, все, что удалось получить ученым, это замерить излучение, которое от кометы исходит, замерить атмосферу, то есть какие газы есть, провести анализ поверхности и, в общем-то, на этом все. То есть, по большому счету, прям сенсаций каких-то не было, к сожалению. Кометы, кометы прилетают 75 лет, раз в 75 лет, и еще какие-нибудь подобные, то есть исследовать, может быть, успех их ожидает. Да, не стоит забывать, что такая миссия готовится примерно 20 лет. То есть 20 лет проходит, подготовка... Да, больше, чем кто-то, может быть, живет в этом зале. И помимо этого, то есть если кто помнит, старт был в 2004 году, а закончилась экспедиция в 2016. То есть 12 лет длилась вся миссия. Из них 8 лет аппарат находился в стадии спячки и разгонялся при помощи гравитационного маневра. То есть он вращался вокруг Солнца и набирал скорость. То есть дело в том, что ни один современный космический аппарат земной не способен сейчас догнать комету. И это удалось реализовать как раз вот за счет гравитационного маневра. Поэтому, вероятно, сейчас, да, эта тема актуальна, но в ближайшие лет 25, вряд ли мы что-то увидим. Примерно где-то 4 футбольных поля в, в длину. То есть, ну, достаточно маленькая комета. Для меня сегодня было ново, что комета имеет такую структуру. То есть, для больших части, одна... У -у -у. Это благодаря вот этой миссии мы узнали, или это было уже бы раньше? Скажем так, э комета находится постоянно в движении, и это, наверное, один из самых быстрых э космических тел, которое вот, движется. И заснять это было очень сложно. Поэтому хорошие фотографии получили как раз вот за счет э, этой миссии. Приждающий, да, вер верно, верно. Человечеству спастись от э комет, то есть рано или поздно комета или крупный метеорит все-таки врежется в Землю, и это приведет по не очень хорошим вещам, тут узкий метеорит в свое время упал, но, слава богу, куда надо, они не нам, соответственно. Сейчас какие-то есть решения, ну то есть какое из решений сейчас кажется самым, может быть, современным и возможно ли вообще, то есть может быть человечество беззащитно пока еще от коммерции, ничего сделать-то в принципе нельзя, чтобы ее остановить или пустить не туда, а не на Землю? На самом деле природа позаботилась за нас. Дело в том, что в Солнечной системе существуют вот две защитных преграды от комет, чтобы они там в Землю случайно не врезались. А кометы, но ну, они бывают как большие и маленькие, да, как все. И в Солнечной системе существуют так называемые убийцы комет это уран планета. То есть это второе по массе тела в Солнечной системе. И оно э, за счет гравитации сильной э, убивает множество комет маленьких, которые могли бы лететь в сторону Земли и э, ну, какую-то потенциальную опасность представлять. И вторая защита, это уже от крупных тел, это собственно Солнце, то есть именно Солнце э, привлекает комет в Солнечную систему, также за счет гравитации, и поэтому они все пролетают мимо Земли. Большую опасность гораздо представляют астероиды, которые, э, ну, они мало зависят очень от Солнца, и при, предугадать их траекторию достаточно сложно. Так или иначе, у нас э, стоят, ну, то есть на Земле разработаны многие центры по безопасности и защите от астероидов, и в том числе там, множество ракет, которые направлены в космос, и в случае чего то есть, может быть произведен запуск. Но пока это только в теории, естественно, никто ничего такого не опробовал еще. То есть ракеты разбивать это пока самый такой перспективный способ. Пока единственное, что придумали. Да. Э, почему астероиды меньше зависят от гравитации, чем кометы? Потому что у них меньшая скорость, и э, астероиды летают по большей орбите, то есть они не привязаны только к Солнцу, и к нам э, прилетают периодически какие-то челноки из совсем других миров, э, в отличие от комет, которые все-таки находятся вокруг Солнца. Мне было сказано, допустим, про хвост комет. из чего он состоит и почему-то именно образуется в такой форме. Да, верно. А, отдельный вопрос по поводу хвоста комет. Вообще, хвостов у комет 2, что тоже, в общем, раз, расходится с обывательским понятием, есть э, плазменный и есть полевой. Вот. А, если говорить также про э, Ну, плазменный газовый, да, еще его называют. Вот, если говорить про вообще, как он появляется, этот хвост. Э, чем ближе комета подходит к Солнцу, тем больше на нее влияет температура Солнца, и таким образом происходит таяние материалов, которые есть, в том числе вода. Вообще есть гипотеза, что именно кометы зародили жизнь на Земле. То есть считается, что Земля когда-то давно, да, много миллиардов лет назад, была похожа на Венеру, то есть была густая атмосфера, не было воды и были там вредные примеси, которые непригодны для дыхания человека. И именно кометы завезли воду на планету, вследствие которой там появилась атмосфера, пригодная для зарождения жизни.